Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой небольшой дозаказ по 15 каталогу. Давайте же рассмотрим, что же в этот раз заказали мне мои друзья и знакомые. Первое это то, что вот ультракондиционер для белья 2 в 1, орхидея и кашемир. Кондиционеры у нас классные, очень долго держится аромат на белье, свежий, с ней принужденный, ненавязчивый. вообще классные кондиционеры, код данного. Пенсионеры, это у нас идет Орхидея Кашемир, 118,50. Еще есть вот такой вот утракондиционер вот для белья. Это идет Восточный Пион. Код 118,53. Кондиционеры классные, как я уже сказала. Беру сама, постоянно ими пользуюсь. Также мне заказывают мои знакомые. Как заканчивается, заказывают опять. И еще есть вот такое вот Дыхание Прованса код данного пенсионера 11852 такие вот классные вкусные ароматы еще у нас сейчас действует акция вот на такие гели для душа серии Ботаника 400 мл. данный гелет у нас нежность и шелковистость код 2547 Еще есть вот такой вот антистресс, код 2548, как я уже сказала, объем их 400 мл, и сейчас они идут в 15 каталоге по акции. И вот такой вот классный гелик с ароматом яблочко, свежесый баланс, код 2549. Еще вот такой вот есть у нас гель. Это у нас Уход и Релакс. Код 2906. Это вот одна девушка заказала разных гелей. И вот с другой серии Бон. Это у нас Бразилия гель для душа. Код 1328. Объем 250 мл данного гель. Также у нас есть вот такие вот еще классные парфюмерные гели для души, Это у нас для женщин. Портужур от 8125. Расход этих нужен, нужен маленький и очень долго держится на коже аромат. Потрясающий гель. Всеми полюбившиеся наши освежители воздуха, они идут на водной основе. Этот у нас освежитель с ароматом ананаса, солнечный ананас. Код тридцать Таких вот два освежителя мне заказали. Еще вот такой вот есть тропический бриз с ароматами фруктов. Код тридцать триста двадцать Также для нашего макияжа вот такая вот помада. Код данной помады 40389. Светло-розовый оттенок данной помады. И всеми любившаяся тушь черная. Код 5754. Также заказывать неоднократно мне ее. Еще у нас есть такие вот классные карандашики для бровей код данного карандаша 50-210. Темно-коричневый это у нас. Девушка их берет постоянно. Раньше у них код был 5820. Если кто брал, пользовался. Сейчас код сменился, так как карандашки перевыпустили. И сейчас вот у нас в распродаже были вот такие вот гели, зимние ягоды. Гель для душа. Объем данного пакеле 200 миллилитров. Я его приобрела по своей цене всего лишь за 26 рублей. Такая вот классная распродажа у нас была. Буду дарить друзьям, знакомым. Положить также в заказы. Кто берет, у меня заказывает на более чем 1000 рублей, я вот дарю им подарочки. Вот. Вот такие вот. Таких я заказала гелий. Если не ошибаюсь, по-моему, 15. Сейчас с вами посчитаем. Чуть-чуть они у меня не отмещаются Кстати, гели тоже классные, ароматные. Долго держится на теле аромат. Вот столько вот, видите? И встала мне это всего лишь... За копейки такая вот классная у нас бывает распродажа вот у меня небольшой вкусный ароматный заказик на 20 баллов до заказ по 15 каталогу подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока пока